здравствуй мир, сегодня на повестке дня еще одна лыжа в категории гигантский слаунг с черных тестов в Орске Тест из Зальпендорфа сейчас вы узнаете по титам, какая, я к сожалению не знаю, только могу догадываться, поехали однозначно могу сказать, что это какая-то новая лыжа, с учетом того, что их в этом сезоне, в этой категории было несколько вот я конечно могу предполагать, но я этого делать не буду, потому что мне это не интересно, я лучше давайте расскажу как она каталась, потому что вы все равно из титров знаете что за лыжи и что мне это гадать-то? интересная такая игра, такая. вы это знаете как бы, а я буду сейчас делать вид, что я типа пытаюсь угадать, хотя мне в принципе это не надо. Значит по катанию меня лыжа действительно порадовала, вот реально порадовала, не могу сказать что условия для э, гиганта были наверное там не самые лучшие, там была такая немножко ободранная ледяная верхушка был такой немножко уже подкисшая низушка красного цвета была немножко такая не совсем четкая видимость но меня эти лыжи просто реально порадовали, они вот реально перли. Они реально перли не могу сказать что они были очень варябельные по катанию вот как, как раз с вариабельностью там как-то не очень было хорошо но могу сказать однозначно был очень четкий резанный поворот, вот вообще очень четкий. Просто вау я не знаю почему, но очень многие лыжи в этой категории на сегодняшних тестах, они почему-то вообще не цеплялись вообще как-то ни за что, то есть то ли то ли мешала вот эта проскишая верхушка трассы, то ли разбитушка, вот, но как-то были проблемы у многих очень, как бы, экземпляров, у этих вообще не было никакой, они шли просто как по рельсам, вот как по рельсам, при том по таким нормальным, ровным, мягким рельсам, то есть это не то, что там врезались, и вообще все там, сушевесла они были прекрасные. Вот они шли в свою дугу, и они были мне вообще, ужас, мне вообще из них выходить не хотелось Дуга была очень комфортная, она была, ну я, ну как бы скажем так, комфортная в рамках гиганта. То есть мы должны понимать, что такое лыжи для гиганта, да, и вот в рамках лыж для гиганта дуга на них была комфортная. Очень понравилось, при том, что Дуга была очень четкая и держались они за нее сильно Насколько они легко из нее уходили в короткое маневрирование Для контроля скорости там и траектории И как охотно они в нее обратно возвращались и набирали скорость а Опять начинаем включаться в динамику При этом порадовало еще то, что динамика включилась у них буквально там с половины второго поворота, то есть не надо их разгонять на третью космическую, не надо выходить на около орбитальные какие-то просторы то есть буквально чуть-чуть поехали и фан, при этом при всем фан еще на лыжах в том, что она вот зажиматься задник позволяет и выскакивать немножко даже с отрывом лыж потом приземляться, и она нас тут же подхватывает и тут же уходит в новую дугу. Вот это вообще как бы прекрасно. Особенно прекрасно это было на крутом участке, особенно прекрасно это было на микрорельефе, то есть лыжа позволяет играться с микрорельефом, не создавая проблемы лыжнику, а да, превращая это в зону игрушек. Да? Вот это мне вообще в лыжах очень в последнее время как-то нравится, потому что, опять-таки, мы должны понимать, что гигант гигантом, но на самом деле мы такие лыжим, мы так, ну, обычные любителей лыжников, лыжного катания мы такие лыжи покупаем для того, чтобы реально кататься по курорту, но ну, не будет у нас там специально для нас отротраченного там склона, да, мы будем кататься по местам общего пользования, вот а там нас можно ждать все что угодно, от, от бугров, от всего если лыжа для гиганта, там, да, извините, она там козлит на буграх то э, э, э, э, любительского гиганта э, место ей в помойке, вот эта лыжа мне понравилась тем, что она реально, ну, как бы работает то есть она позволяет как-то вот это все решать, эти все вопросы, и получать даже как бы от этого какое-то некое удовольствие. И да, не уходя при этом в какой-то там фрискинг, там, и не уходя при этом в какое-то совсем там не гигантское катание. Да. То есть, ну, как-то вопросы все решались у нее. Вот. И с отдачей как-то все хорошо. И вообще все хорошо. Я не могу сказать, что это какая-то только прямо топовая лыжа, потому что вот, ну, как-то вот мне уже до нее там попались там парочку экземпляров, которые ну вообще были фантастики. Но вот это тоже хорошо, как бы. Вот совсем хорошо. Все. На, на сайте опишу поподробнее, если у меня получится, потому что как бы тут сложный момент, потому что вроде лыжа мне понравилась, но как бы, тем не менее, лучше есть. Вот, лучше есть. Вот. Пойду за следующими. Ставьте лайки, подписывайтесь, следите за обновлениями. Больше катайтесь, пока.